Всем привет! Опять утро, ароматный кофе и новое видео на нашем канале. Я стараюсь делать короткими видео, чтобы было интересно и приятно смотреть. Спасибо за каждый просмотр, за каждый хороший комментарий, отзыв, лайки, которые вы оставляете на канале или под видео. Я очень радуюсь каждому даже маленькому движению на канале, вот, и надеюсь, что мы станем еще активнее выкладывать видео, а вы будете еще активнее смотреть и э, оставлять свои отклики. Наш день опять начинается завтрака, в принципе, так же, как и всегда. У нас летом, летом здесь в Оклахоме очень-очень жарко, поэтому большую часть времени мы проводим дома с ребенком. Конечно же, занятия с ребенком, с советистом на самом первом месте, в приоритете, поэтому мы много занимаемся, играем и стараемся по возможности проводить время на улице. Мы специально. Я уже говорила в другом видео, специально взяли частный дом с маленьким участком, чтобы у ребенка была возможность поиграть с водой, с землей, там, на улице, с собакой. Вот, это очень важно, я считаю, что это намного больше полезно ребенку, чем часами сидеть перед телевизором и смотреть мультики. И первая часть дня мы проводим как раз таки на улице. Я в этом году организовала маленький огород вместе с мужем, только чтобы занять ребенка, чтобы обучить его к природе приучить не обучить, скорее всего, к природе приучить, вот а другая часть дня у нас проводится за играми, смотрим мультики тоже, ребенок, когда спит, за этот промежуток времени я успеваю приготовить обед заготовки на ужин вот к вечеру мы выходим с ребенком в парк э, или на скутере коня, кататься на велосипеде. На самом деле, э, помимо занятий дома, очень-очень важна еще и физическая активность, поэтому стараюсь не пренабрегать и... Э, с ребенком, чаще выходить на улицу, именно играть, гулять, ходить, на скутере он научился уже кататься, чему я очень-очень рада, дедушка с бабушкой подарили ему скутер на день рождения, и, конечно же, он потихоньку-потихоньку научился, очень даже успешно научился кататься на скутере. Вот, доставили наконец-то нашу кровать, которую мы заказали, если честно признаться, то э, я всегда представляла более такой классический вариант кровати для ребенка, э, пусть это было бы в форме колыбельки, просто больш, большая кровать, но мой муж предложил такой вариант, э, я будучи крайне-крайне консервативным человеком, как-то посмотрела и думаю, это больше похоже на большую машинку-игрушку, чем на кровать, но потом я как-то... Пересмотрела, подумала и поняла, что мой муж абсолютно прав, и это крутая кровать для маленького мальчика. Ему очень понравилось, и тем более для активного ребенка, как наш малыш, который любит все изучать, подниматься, смотреть, то очень-очень даже безопасный вариант кровати. И мы сейчас его собираем. Конечно же, постельное белье Авитиса я выбрала совсем не случайно. Он с детства очень любит самолет. И даже в самой дали, когда увидит самолет далеко-далеко в небе, он протягивает свою ручку. И с таким умным, любознательным, интересным, с таким полным лицом, детским, чистым лицом... Говорит КО, и я, мы уже знаем, что КО это самолет, поэтому я не могла, конечно же, обойти эту тему и э, взяла соответствующее постельное белье, хотя здесь, честно сказать, прям э, из хлопка очень трудно выбрать э, в магазинах нормальное постельное белье, э, вот, я заказала на Амазоне. В нашей семье у Аветиса несколько любимых тематик, я буду готовить авитису комнату, отталкиваясь от его интересов, от его хобби, любимых тематик, опять-таки самолеты, он очень любит львов. Я подарила ребенку, когда он был маленьким, еще символ льва, и ему это очень понравилось, кстати, это мой любимый персонаж с детства, лев, вот, и в последнее время очень актуальная тема футбол, то есть его комнату буду готовить, исходя из его любимых тем, буду делать акцент на них. Завершаю это видео, спасибо, что досмотрели, подписывайтесь, чтобы не потерять, до новых видео, до новых встреч, пока!